Поток силы, напоминаю, выше удачи, власть и выше мы получаем только от богов. И недаром в практике в мифологической, оккультной а практике боги, распределяющие этими поток, называются боги-покровители. Потому что воздействуют они уже не на группы людей, они воздействуют на конкретных персон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 Его поддерживать уже нет нужды. И тогда люди говорят, удачи от меня отвернусь. А тут удачи это тот самый ветер, который доводит тебя, который тебе всегда покупает, который позволяет тебе препятствия обойти, который брызгами тебя наделит, когда тебе нужно, да, который в нужное время, в нужном месте будет тебе способствовать, чтобы ты дошел до той ключевой точки, где ты должен быть.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 Особенно находящиеся под христианским эгрегором, так вот и думает, как бы согрешите с крептишком. Ну так, чтобы можно было бы согрешить, но наказания за это нет. Вот. Поэтому зная психику вереного заботам, заботам богов народа населения, боги не очень не особо-то на человека и рассчитывают, но есть определенный индивид.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 Ошибочно полагают, что ангел есть у всех, так вот я говорю, не у всех, а только в определенную миссию. Собственно говоря, в любых других системах дух покровителей есть только те, кто наделены определенные задачей, чтобы индивидуально вели человека. Ну сама подумала, так говорят, поэтому все в масло. Изучайте этот мир, и тогда не придется верить в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 Ее не украли, ее просто переманили. Как купцы переманивают друг у друга выгодный контракт. Все, нет, это всего лишь работа. Носитель потока удач выполняет определенную работу. Даже ее в этом не знает. Понятно, объяснила?